Добрый вечер, друзья, я рада приветствовать вас на нашем канале Форсаж. Сразу представлюсь: меня зовут Кира Атаева, и я строю свой бизнес в партнерстве с компанией Женас Global. Сегодня мы постараемся с вами ответить на вопрос: почему? Почему пока кто-то мечтает о своем деле, а кто-то его уже создает? Почему кто-то, начав бизнес, уже через пару лет? живет на лазурном берегу, а кто-то, как и прежде, еле сводит концы с концами. И вроде учился добросовестно, и вкалывал серьезно, но нет, ничего не получается. Сегодня мы поговорим с вами о предпринимателях. Вообще, предприниматели ⁇ это особый тип людей и особый тип мышления. Мне всегда было интересно, как у них получается генерировать новые идеи для продвижения своего бизнеса. Для этого я изучаю историю успеха великих предпринимателей. Томас Эдисон, Стив Джобс, Генри Форд, Акео Марита, Евгений Чичваркин, это бывший совладелец сети салонов «Евросеть», Сергей Полонский который, кстати, в 2008 году до мирового кризиса был один из самых богатых людей России. Это сейчас у него там проблемы какие-то, да? Но тем не менее, факт остается фактом. Почему они? И какими качествами надо обладать предпринимателю, чтобы стать успешным? А большинство людей, которым задают этот вопрос, начинают перечислять, и независимость мышления, и эмоциональная устойчивость, и работоспособность, и креативность, и готовность расти и развиваться, и умение планировать, и самодисциплина особенно выделяют высокий интеллект. Вот таким мы зачастую рисуем успешного человека. Ну вот просто не божите. Здорово, конечно, если эти качества все есть. Ну, супер. А если их нет, значит, сиди и не высовывайся. На самом деле этот перечень – ничто иное, как стереотип. Главное свойство успешного предпринимателя – это то, что он зарабатывает неплохие деньги. И при этом как человек он может быть последней сволочью. Все остальное – ерунда. Это раньше купцу надо было владеть кучей знаний, чтобы вести за моря свой товар, продавать его и так далее. Сейчас мир изменился. Есть такая книга, и ботаники делают бизнес. И вот там очень четко видно, не обязательно соответствовать всем вот этим критериям. Раз прекрасный человек ⁇ это не профессия. Надо начинать делать дело. А там уже, конечно, и качество подтянутся необходимые. И вот мы возвращаемся, ну, вернее, переходим к тому, чем же отличается успешный предприниматель от обычного человека. Конечно, мышлением. И основа предпринимательского мышления это прибыль. Очень часто говорят, что предпринимателям надо родиться. Спорить я не буду. Конечно, нет. Но лет сто назад у нас практически все были предпринимателями. В России крестьяне, в Америке фермеры. И им приходилось ой как крутиться, чтобы существовать. Знаете, в Америке в Стэнфордском университете проводились исследования на тему предприимчивости. Кстати, по версии Юни Пейдж, Стэнфордский университет занимает третье место в мире по уровню образования. Студентам давали 5 долларов в качестве стартового капитала и всего 2 часа времени, чтобы они могли предложить вариант бизнеса, позволяющего зарабатывать. Было очень много вариантов – и мойки, и лотки, и рестораны, э, там, кафешки разные. Но иногда появлялись неожиданные и в то же время очень доходные идеи. Тина Силинг, которая регулярно проводила подобные эксперименты, вывела некоторые закономерности успешного опыта обычных студентов, которые располагали смешной для инвестиций суммой и ограниченным временем. Добровольцы иногда действовали вопреки здравому смыслу, что подтверждает тот факт, что возможности для заработка существуют Необходимо только выйти а, за рамки общепринятых рассуждений. Мышление предпринимателя позволяет человеку разглядеть свою выгоду там, где другим увидеть просто не дано. Увидеть потребность. И вот именно Генри Форд увидел потребность в машинах и создал конвейер. Билл Гейтс увидел будущее в персональных компьютерах и создал программное обеспечение Microsoft. Кстати, корпорация IBM, которая в тот момент была лидером компьютерной отрасли, монополистом, предлагала Гейтсу купить у него программное обеспечение за, ты, за миллион долларов. Но Гейтс отказался, предложив свой вариант развития событий. Он сказал что продаст свое программное обеспечение за 400 тысяч долларов. Но за это он хочет получать по одному доллару с каждого проданного компьютера и возможность устанавливать свое программное обеспечение во всех компьютерах заинтересованных компаний. Корпорация с радостью согласилась, ведь сэкономила 600 тысяч долларов. IBM не увидела будущего за персональными компьютерами. Тем самым дала в руки Гейтсу станок для печатания денег. Конечно, вы можете сказать, что вы не являетесь Фордами, Гейтсами, что вы не гениальны. Знаете, к сожалению, я тоже. Но я могу назвать десяток миллионеров, которые не являются гениями, не обладают замечательными качествами, которые я перечисляла, высоким интеллектом. Собственно, что не мешает им ежедневно зарабатывать тысячи долларов? В мире миллионы очень умных ученых. Они были бы миллионерами, если бы интеллект был настоящим источником богатства. Главное не то, сколько ты знаешь, а то, как ты это используешь. Некоторые люди имеют мышление богатого человека еще с детства. Ну, например, Иванка Трамп. Она росла в атмосфере бизнеса, в атмосфере постоянных, ежедневных обсуждений, разговоров. Она впитывала, слушала. Однако, чтобы думать, как богатый человек, не обязательно родиться в богатой семье. Знаете, как часто любят говорить, «сделал себя сам». Книги, истории успеха, и человек начинает иначе мыслить, иначе себя вести, даже одеваться иначе как будто он уже успешен. И сначала это для него, ну, как игра, но незаметно это все становится его жизнью. И вот хочу вам показать 11 отличий мышления предпринимателя от обычного человека. Безусловно, этих отличий намного больше. Но вот 11 вот таких вот ярко выраженных. Первое. Обычный человек очень озабочен своим эго. Он, сталкиваясь с проблемой, делает вид, что он эксперт в этом. Он считает, чтобы попросить помощь или задать вопрос, это ниже его достоинства. Знаете, как часто вот бывает, вот сейчас приходят к нам а, по трафику люди, и вот смотришь, сколько же человек посмотрел информацию, 30 секунд, и он пишет, мне это не интересно, это не мое, я это все знаю, я это все уже слышал, я это все уже видел. Ну, хочется просто улыбнуться. Человек с мышлением предпринимателя, ну, во-первых, никогда не откажется от получения новой информации. Даже если он ей сейчас не воспользуется, он хочет это знать. Человек с мышлением предпринимателя задает вопросы постоянно. У него нет эго, когда речь идет об обучении. Он знает, чтобы быть успешным, надо много знать. Второе. Обычный человек видит роскошь и даже боится об этом мечтать. Предприниматель ставит трудно досягаемую цель, но реальную, разбивает ее на мелкие цели и достигает желаемого. Третье. Обычный человек думает, что заработать много-много денег можно работая больше и больше. Честно говоря, не вижу связи. Предприниматель ищет способы, как при минимальных действиях заработать больше. Как сказал Джейсон Караманис, не надо работать много, надо работать правильно. Четвертое. Обычный человек. Мечтает, чтобы деньги откуда-то появились. Причем сразу. Выиграть лотерею, свалиться с неба или получить наследство от какой-то мифической бабушки. Ну, как угодно. Предприниматель терпеливо зарабатывает, часть инвестирует в бизнес и шаг за шагом формирует свой капитал. Пятое. Обычный человек имеет потребительский менталитет. Он смотрит на новый продукт и думает о том, как он хотел бы его купить. Предприниматель смотрит на новый продукт и думает, как я могу на этом заработать. Шестое. Обычный человек перекладывает ответственность на других. Предприниматель берет ответственность на себя. Он лидер. Седьмое. Обычный человек... Ищет причины. А вот если бы было другое время, а вот если бы это вот вчера было, я бы это сделал, а вот когда вот будут другие условия, когда-то что-то поменяется в мире, в семье, на самом деле никогда не будет идеальных условий. И поэтому предприниматель просто действует. То есть ищет возможности. Восьмое. Обычный человек... Берет кредит, чтобы что сделать? Потратить. Там телевизор очередной, ковер, там я не знаю что. да? Предприниматель берет кредит, чтобы вложить эти деньги и заработать дополнительную прибыль. Девятое. Обычный человек, когда видит слово бесплатно и беспроцентно, тает от счастья. На предпринимателя эти магические слова просто не действуют. Он понимает, что так не бывает. Кто без прибыли будет работать? Обычный человек... 10, извините. Обычный человек не хочет инвестировать деньги в бизнес. Как знаете, иногда э, безграмотно говорят, о, здесь надо влаживаться, <смех> такое вот слово, да. Даже Буратино с его деревянной головой и то понимал, что надо зарыть 10 золотых, причем поливать ежедневно, чтобы выросло денежное дерево. Предприниматель понимает что ничего не вложив, ничего не получишь. Поэтому он инвестирует в бизнес. Обязательно инвестирует в бизнес. 11. Обычный человек смотрит на успешного владельца бизнеса и думает, ему, видно, очень повезло. Или того хуже, наверное, наворовал. Предприниматель в этом случае думает, в чем секрет его успеха. Как я могу это повторить? Я тоже так хочу. Что мне для этого надо сделать? Вот таких вот 11 отличий. Если вы хоть несколько пунктов увидели... В нескольких, извините, пунктах увидели себя, начинайте перепрограммироваться. Это сложно, но первый шаг вы уже сделали. Вы здесь. И в заключение я хочу... Вам сказать, а, мозг – это самый большой наш враг. На самом деле вы можете достичь всего, чего хотите в этом бизнесе. Начинайте мыслить категорией успешных. Это бизнес, этот бизнес, он цикличен. Расскажи, покажи, попробуй, делай. У вас есть компания. И вам в дан в руки потрясающий инструмент, система. Система, которая рассказывает о компании, показывает, как работает бизнес, как работает система, а вам надо использовать продукт и делать. Делать ежедневно. В этой системе надо только разобраться и правильно ее использовать. Еще раз подчеркиваю, ежедневно. И на первом этапе вы должны, используя систему, научиться зарабатывать от 500 долларов до 5000, а потом научить этому свою команду. И тогда вас ждет невероятный успех, поверьте мне. И я желаю вам этого. До встречи.